Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые организаторы, участники и гости Уральского форума Я очень рад всех в очередной раз приветствовать в республике Башкортостан приветствовать как ветеранов этого мероприятия, так и тех, кто присоединился к нам недавно. Современные, быстро развивающиеся технологии, они делают нашу жизнь прекрасной удивительной, и в то же время делают нашу жизнь уязвимой. встречи на следующем форуме. Спасибо.